всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка небольшая связана с сетевым блоком питания а именно сетевой блок питания понадобился для того чтобы подпитывать освещение и огно EN216 за вами на камерный свет распаковка и тестирование было на моем канале все желающие могут ознакомиться при помощи данного осветителя можно освещать определенные сцены и в качестве источников питания можно использовать три источника первый источник это непосредственно сам аккумулятор соньковский npf также 6 аккумуляторов либо батареек типа а то есть пальчиковые батарейки иначе называется и третий вариант это непосредственно сетевой блок питания причем у производителя на сайте он рекомендует свой блок питания который стоит определенную сумму причем указывает на блок питания именно 12 вольт 5 ампер причем у него блок питания он какой-то непонятный там указано что вроде как используется от 8 до 12 вольт и 5 ампер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 Егно. Для этого источника питания свой сетевой блок питания на 12,5 ампер. Зайдя на сайт производителя светильника Егно YKM216, мы увидим, что здесь написано, во-первых, то, что блок питания с постоянным током должен быть номиналом 8 вольт и то что он приобретается отдельно на самом светильнике написано что максимум 8 вольт 3 ампера получается это у нас 24 ватта либо там еще написано что светильник должен быть напряжением от 6,5 до 8 вольт здесь уже написано номиналом 8 вольт теперь если мы раскроем закладку где продаются вернее обозначены адаптеры питания сетевые для светильника первый адаптер который мы встречаем это вот адаптер сетевой данного типа 12 вольт 2 ампера и он предназначен непосредственно для светильника Ягно ien 216 здесь написано. но здесь 12 вольт 2 ампера и еще один сетевой адаптер который продается у данного производителя это вот сетевой адаптер, но на закладке здесь ничего не написано написано для других сетевиков. но если мы войдем во внутрь то увидим еще одну надпись о том что данный сетевой адаптер можно использовать и для светильника Егно 216 причем если вы внимательно посмотрите то здесь уже 12 вольт 5 амперов и загадка для успешных физиков что хуже или лучше напряжение или силы тока но иду того что сам производитель не определился с этим возьмем схожий адаптер питания на 12 вольт 5 амперов потому что он рекомендован для данных данного сетей. поэтому и был выбран аналогичный производства Китая из-за того что все производится в Китае блок питания поставляется в таком варианте пришло непосредственно в сером обычном пакете чтобы его здесь не распечатать было обернуто именно вот так вот поролонова мягкая вставка и пупырки непосредственно лежит сам блок питания вот такое блок питания как видим можно выбрать варианты с европейской вилкой, американской вилкой, китайской и штекер в соответствии с полюсом который там указан как здесь вот указано что штекер именно с таким полюсом минус у нас находится снаружи плюс это самая внутренняя часть штекера как здесь и указано 12 вольт 5 ампер Изготовлено в Китае. Единственный недостаток. Кабель привязан непосредственно к этому блоку питания. Если что, невозможно будет заменить. Ну либо можно будет заменить, но только путем скрывания этого блока питания, припаивания непосредственно более увеличенного кабеля. Здесь у нас приблизительно длина где-то около метра. От блока питания до подключения к источникам. А здесь около полутора метра сам сетевой блок питания сеть сетевой шнур где-то около полутора метра давайте сейчас проверим как это все у нас работает получится ли включить то наш блок питания не особо хорошего качества и не включится у нас Итак, как видим блок питания у нас загорелся мигает вернее горит индикатор о том что мы включили в сеть и работает непосредственно сам Свет. без особых проблем и вот мы на ну максимум все запустили